Также оставляю за собой право, предоставленное мне законом, при дальнейшем нарушении закона судьей, за это отводы по количеству нарушений. То есть отводы для неограниченного, неограниченного количества, равного количеству нарушений действующего законодательства судьечки, которые совершают на помощь для рассмотрения заявления о подходе. Продолжение следует... Владимировича, судебного университета объестения сумма при деятельности судов, Тагил Стройского районного отделения судебного убийства города Нижний Тагил, Вы Крус, Сыровской области, жмаево Павлов Евгеньевич, прошу секретаря судебного заседания доложить о ярко настоящее судебное заседание. Судебное заседание явился, административный стек. Административные ответчики не явились, извещали судом над ближайшим образом. Административный сетец, девите документы, доставите документы, подтверждающие личности. Документ только могу предоставить из рук своих. Да, у меня отвод суду, поскольку судья, не предоставив свои полномочия на требование отменять отношения какой-то одежды на лице, требовала носить какой-то предмет на лице, поэтому считаю, суд предвзят из суд, заявляет отвод суду. Только это основание вы считаете основанием для отвода? Других оснований не заявляете? Другие пока, пока не имеются, но есть отвод еще, конечно же, по другим основаниям. Пожалуйста, у вас имеется сейчас право заявить? Право воспользоваться пока не буду. Документ об отводе, по иным основаниям, очень много оснований. Суд обязан исследовать каждый документ. Вам заявлен отвод, он мотивирован письменно. Отказываюсь от такой возможности. Судья, судья должен исследовать и озвучивать документы в полном объеме. Ваш статус не сейчас. Вас от... Рассмотрите, пожалуйста. Согласно бангаловскому принципу поведения судей суде, объективность является обязательным условием, держащим исполнением своих обязанностей. Она проявляется не только в содержании выносимого решения, но и во всех процессуальных действиях, сопровождающих его принятие. Почему без маски? Также оставляю за собой право предоставленное мне законом при дальнейшем нарушении закона судьей заявлять отводы по количеству нарушений, то есть вплоть до неограниченного, неограниченного количества, равному количеству нарушений действующего законодательства судьей, если таковые будут наличествовать. Ввиду изложенного выше не желаю, чтобы в дальнейшем дело рассматривал судья Дигоустройского суда Вафрушева. На основании сложного заявляю отвод судья Дигостройского суда Вафрушева дальнейшего рассмотрения дела номер два тысяча шестьсот сорок Смирение заявление об обходе судья, удаляется с общественной информацией. Несколько не вам понятны ваши права? Нет. Что? Нет. Что вам не понятно, ваши Все права? Все непонятно. Что именно вам непонятно в ваших правах? Ну, все непонятно. У вас имеется право обратиться в юридической помощью, если вы не понимаете, разъясненные судом, вам ваши православные mm -hmm. права. Ну, у меня отвод на данной стадии по новым основаниям. По каким новым основаниям? А, считаю, что так называемая судья не может участвовать в деле, поскольку не предоставило подтверждение полномочий. Это раз. Второе, так называемая судья должна исполнять те законы, на которые она ссылается. До сей минуты участникам процесса было предъявлено требование о надевании маски на свое лицо. В то же время судья при чтении документа отодвигала собственную медицинскую маску от своего лица, тем самым обнуляя ее присутствие на своем лице, подвергая участников процесса опасности и не соблюдая действующие законодательства. Кроме того, на указ губернатора, который которому ссылалась в судья, указано в нем, что все должностные лица должны находиться в перчатках. Это требование судья также не соблюдает. Есть сомнения в том, что судья не соблюдает действующее законодательство, а обязывает соблюдать других. То есть в этом усматривается прямая предвзятость, предвзятость другим участникам, поскольку судья не выполняет то, что требует от других. И почему без маски? А вы? На этом основании заявляю отвод судей Вахрушевой от рассмотрения дела. Вам известно, что ношение масок в действующем законодательстве. Стоп, что? Да кто вам такое сказал, что суд вопрос не задают? Вопросы задает только тот, кто имеет их право задавать. Кто вам такое сказал норму права назовите, пожалуйста. Но и не запрещено. Но и, не запрещено, но и не запрещено. У вас имеется право заявлять возражения на, на действующие председательства? Я заявил председательства. отвод. Я знаю свое право заявлять возражения на действующие председательства. Я заявил отвод по данным основаниям. Уже не тупые на Урале. Мы секем. Поскольку является прямая связь предвзятости к участникам процесса. Для заявления обохода, судья Да, заявление об отводе, поскольку все мои ходатайства, вышеупомянутые, были отказаны судом. Считаю, предвзятость на лицо. Участнику процесса заявляю отвод на этом основании. Не поняли, да? Да. На правовом основании предвзятости к административному истцу. В связи с тем, что было отказано в рассмотрении дела всесторонне и правильно, все мои ходатайства были направлены на правильное и всестороннее рассмотрение дела. Судья не хочет правильно и всесторонне рассматривать дело, заявляю вот.